Всем привет, с вами на связи Олег Факеев. Как-то, когда начались э, санкции против России, я не нашел какого-то любимого СРК в магазине, и я в сердцах снял ответ, э, наш ответ на западные санкции. И неожиданно этот ролик, э, по сравнению с моими другими роликами, имел определенную популярность. Честно говоря, я уже и забыл про него, но тут произошло одно событие, которое заставило меня снять... Продолжение этого ролика, наш ответ на санкции или что нужно иметь настоящему мужчине. И это не эти пальмы на фото обоих, а это что-то более конкретное, железное. То, что должно быть у каждого мужика. Итак, рассказываю. Я очень люблю всякие гаджеты, штучки такие хорошие, кошелечки, брелочки. Вот там Samsung ношу, но это не ответ на санкции. Samsung, кстати, не сильно поднял цены. В отличие от Эппла. И была у меня такая мысль, мечта. Хорошо бы иметь часы с автоподзавода, механику. Но я не мог выбрать модель, потому что отношусь очень щепетильно к этому. В результате, пока я выбирал, рубль обвалился, доллары евро выросли. И я понял, ну все. пи пи, -пи Тебе, Олег Константинович, не скоро ты будешь ходить в часах. Ну, не скоро, потому что если... Зарплата не растет или доход не растет, надо теперь в два раза дольше или больше трудиться, чтобы купить такие же часы, которые хотела. Импортные часы все были дорогие. И тут, блин, я в переходе в метро вижу такую классную штуку. Наш ответ на западные часовые санкции, наш ответ швейцарскому часовому автопрому хотел сказать, швейцарскому часопрому. Что же это? Это наши чистопольские часы «Командирская амфибия». Я люблю плавать, и я люблю нырять, и я люблю это делать, не снимая часы. Поэтому один из критериев для меня таких часов – это чтобы их можно было опустить в воду, или пойти с ними в сауну, и, в общем, на пляже упасть в песок, чтобы, в принципе, не бояться, что с ними произойдет. И вот смотрите, смотрите, что делает чистопольский завод. Часы «Амфибия». Так, получится учение. Так вот. Автопозавод. 200 метров. Дата. Завинчивающаяся. Вот эта штука завинчивается. Завинчивающаяся головка. Вращающаяся... Короче, вот это кольцо вращается, но в отличие... Ни одной рукой не очень удобно. Так, вот так оно нормально вращается. Но в отличие от правых шестов оно вращается... В обе стороны, то есть, соответственно, несет чисто декоративную функцию. А в настоящих плавательных часах они должны вращаться в одну сторону по уменьшению остатка времени. Ну и браслет. Что я могу сказать про эти часы? Куплены они за половиной тысячи уже после того, как прошло массовое подорожание. То есть, сейчас они стоят вообще копейки. Это практически неубиваемые часы. Есть у них недостатки. Они похожи на наш автомобиль. Ну, типа на Жигули. Ну, не совсем нужны были. я бы сказал, потому что они 200-метровые и противоударные, они похожи больше на Ниву. Браслет немножко пощипал мои волосы, он чуть-чуть жестковат по отношению, по сравнению с какими-нибудь браслетами Кассио и, в общем, западными браслетами. Да, жестковат, но он толстый, надежный и крепкий. С Опа. дополнительным фиксатором на закрывание, Опс. они с автоподзаводом, я не ношу их каждый день, это для меня часы наверное, выходного дня или спортивные, и особое чувство я испытываю, когда я их завожу. При их цене половиной тысячи, я считаю, что альтернативы этим часам просто нет. И каждый, каждый настоящий мужчина, каждый настоящий мужик должен купить себе такие часы для рыбалки, для охоты, даже если вы на рыбалку и охоту не ходите, для бани, для сауны, для чего там еще можно купить, просто для того, чтобы они у вас были. По паспорту средний срок службы этих часов 10 лет, в общем, я безумно доволен, безумно доволен. И теперь, когда я смотрю на аналоги э, западные, которые, может быть, чуть-чуть красивее сделаны, изящнее, я думаю, нет, не променяю, буду ходить в этих. Ну, а сейчас небольшое обращение к Чистопольскому заводу, который выпускает эти часы. Э, поскольку я не могу не пройти мимо, чтобы не сделать несколько советов для того чтобы что-то улучшить у меня есть несколько советов для чистопольского завода в отношении этих часов и так что я хочу сказать чистопольцам их заводу восток часовому первое браслет честно говоря мне ваш не очень понравился и я бы его с удовольствием поменял а посему возможно ну, поменял либо на браслет, либо на каучук, либо на брезентовый ремешок. Брезентовый ремешок, мне кажется, с этими часами смотрелся бы тоже вполне нормально. Но если плавать, то каучук. Соответственно, рекомендую вам выпускать эту серию, ну, например, без браслета. Вам будет проще производить, а покупатель, клиент возьмет просто тот браслет, который вам понравится. Второй момент. Ну, коробку у вас, блин, ну, просто просто страх. Опа. Я помню, что мне даже часы в них уложить нормально не удалось, и когда она закрывается, но ну, она выглядит как гробик, как будто вы взяли и похоронили свое производство. Я бы рекомендовал вам сделать крышку прозрачную. Восток напишите где-нибудь вот здесь сбоку ну, или на прозрачной крышке, так, чтобы часы просто из коробки было видно. но ну, выложил коробочку на витрине, а внутри часы лежат, например, без браслета. И, кстати, если часы будут без браслета, вам коробка будет нужна, там, в два раза или в три раза меньше. Скономите еще на коробке. Ну, и последний момент. Поскольку я эти часы одеваю... Как правило выходные то возникает проблема с чем так, покажем крупным планом наводим резкость правильно с переводом даты часы с автоподзаводом если ты забыл их завести на неделе хотя бы разок они естественно останавливаются если бы даты не было то крутить переводить дату нужно было бы гораздо меньше времени Особенно если учесть, что механизм быстрого перевода даты здесь реализован ну, не очень четко. Нужно крутить стрелку от 8 до 12, потом обратно, и так несколько раз. Ну, это приемлемо, конечно, но не так, как, например, в импортных часах. Во многих сделано, что в одном положении э, заводной головки ты просто перещелкиваешь даты быстро. В соответствии с чем, чтобы я порекомендовал, поскольку многие... Наши мужики будут брать эти часы на охоту рыбалку, а это событие у них не каждый день происходит, просто уберите отсюда дату. Ведь когда ты находишься на охоте или на рыбалке, тебе вообще не интересует, какое сегодня число. Ну и сейчас мобильная связь есть, позвонят, если что, родные, близкие, милые, любимые, напомнят, что пора домой возвращаться. Сделать это можно двумя способами. Ну, первый. Убрать механизм фермерной даты, еще удешевить часы. Второй момент. Просто в циферблате, не делать вырубку отверстия, все, вот, да, пусть там крутится, никого это уже не волнует, а циферблат будет глухой. Ну, собственно говоря, это, наверное, самый простой и быстрый. Отменили одну технологическую процедуру, поменяли дизайн циферблата, и, собственно говоря, все. Таким образом, если мы сделаем из гробика хорошую подарочную коробочку, не обязательно делать ее дорогую, самое главное, чтобы верхняя крышка была прозрачная. Уберем из этих часов браслет, и в частности будем продавать, ну, например, или предлагать параллельно брезентовые ремешки, кучу ремешки, мне кажется, здесь 18 мм, если я правильно помню, уберем дату, то ваши часы в рознице могут стоить тысячи полторы, и тогда Каждый уважающий себя мужик купит такие часы, чтобы у него они были. Ну и чтобы поддержать нашу матушку России и ее часовое производство. Милые дамы, если у вашего мужчины еще нет таких часов настоящих, амфибий или командирских, обязательно купите или подарите. Несмотря на то, что 23 февраля... Уже прошло, а следующее будет только через год Впереди 9 мая или просто а, Сделайте подарок, ведь цена этих часов такова Что это не сильно влияет на ваш бюджет А вашему мужчине будет приятно почувствовать себя а, Приятно получить подарок Ну и с такими часами он, конечно, будет чувствовать себя настоящим мужчиной Либо поплавает, либо сходит на охоту, рыбалку Либо будет настоящим командиром Итак, это был а, полушутливый тест-драйв или отзыв этих часов. Смотрите мои выпуски дальше. С вами был Олег Факеев. Спасибо, что смотрите меня. Да, чуть не забыл один очень важный момент. Командирские часы или часы-амфибия, вот эти вот настоящие, мужские, как наша везде проходная Нива, нужно периодически носить каждому мужчине. Если этого не делать, то с вами может случиться история такая, как которая описана на сайте It's My Day. И э, ссылку на... Эту историю вы сможете найти внизу под этим видео, она будет либо в комментариях, либо в описании. Обязательно прочитайте. Статья разумная и полезно почитать ее как женское половине общества, так и мужское половине общества. Удачи вам на вашем жизненном пути!